Антон, слушай меня внимательно, я с тобой, все вы железово Короче, меня поместили в ПМД, насильно украли с магазинами. И сюда, у меня с собой нет ни одного документа, вообще ничего. То есть они взяли мне документы, изъяли у меня очки, то есть я не вижу ничего по-хорошему. Нет у меня на руках ни приговора суда, ни ну, в смысле определения суда о перемещении меня диспансер. В общем, ну ничего нету у меня. Тут начались обострения. Врачам говорю, им все по барабану. Телефон мне принесла вот сейчас улюбание ну, моя. А, где Семаска 120? Симашка сто двадцать. Семашка сто да. Так что ну поднимай там на уши всех. Уже пить... поднял. Слушай внимательно, не прибивай, пожалуйста. А, тебя Давай. там упичкают, нет? Нет, Антон, уколов тут никаких не делают, но я им, ну, они, так сказать, знают, что я им не дам ничего делать с собой. То есть, ну, просто так я им тоже хер. У тебя? Да. Стой! коры, короткий ответ. Давай. Этот э, документ у тебя есть какие-нибудь на руках? И вообще никаких нету документов. Прошу, писал письменное заявление врачу выдать мне постановление сюда. У меня вообще ни одного документа нет. Меня в суд привели, у меня не ни паспорта, ничего, ну вообще меня не проверяли, просто провели, привели, зачитали приговор, это ну, постановление и вперед под белой Так запоминай, требуй книгу жалобы предложений. Ручка есть у тебя под рукой? Ручка зеленая есть у меня, но не есть, рук... у нее есть. И бумага есть. И бумага есть, Я ручка есть. Я все Я писала, запиши мне Возьми ручку Вот с бумажкой -то? или Люба попроси записывать. Давай, диктуй, записывай. А не требует книгу, жалоб и предложений? Это в самом ПНД. Да. Где, где она храниться должна? На, на ПАСУ. На посту каком? Ну где ты находишься в отделении? Где санитар? А, где? Я понял тебя. понял да, вот Давай. На поступе. Понял тебя. Да, попроси этот, тетрадь, ручку это и ты... постоянно пиши, что с тобой происходит. Куда ходил, что делал, с кем нет. разговаривал, что делал. Ну, понятно, Антон. Это я записываю коротенько. Я и так веду. так восемь пунктов уже записал, 8 дней. Отлично, обязательно указывай дату, время и это. А... Так, дальше. Закон о психиатрии требует, чтобы тебе это предоставили. Так, какой там, 323 третий? я уж не помню по номеру. Я тоже не помню. Я понял. Дело в том, что там в законе прописано русским языком, что помещать можно только по собственному согласию. Я им это говорил. И в суде, и здесь говорю им по барабану. Так, кто тебя направил? Фамилия этот, Кирки, Кирк, Киркаш? Кирк, Кирк, Кар, Кар, Кар, Кар, Каркишенко. Каркишенко. Каркишенко. Это этот следственный отдел УФСБ, да? Да, да, да. На каком да. основании? Есть документы да, как, да. удали, они нет копии. Антон, у меня документов в принципе никаких не было изначально. Мне никто ничего не дает. Вообще ничего. Ясно. Кто, кто решение вынес, вынес? Барвин, некий, да, судья? Ну, решение вынес судья, я не помню его фамилию. Кудилин. Нет, не Кудилин. Барвин? Кудилин, нет, нет. Кудилин это э, суда. председатель суда, это не Кудилин. А мне давай телефон. Это Барвин. Бардин. Подслышь, Люба называет Бардин. Вот я и говорил, Барвин. Или, или Барвин? Барвин. Или, или Барвин. Судья Барвин. Судья Барвин. Так, а тетя, кто этот? Стоп, стоп, стоп. Это ясно, найдем. Кто якобы лечащий врач? Фамилия, имя, что? Бойко Сергей. Бойко, Бойко Сергей Александрович, по-моему. А, блин, не... это главный врач. Так как он, он меня принимал, он лечащий. Ведь... Да, Бойко Сергей Владимирович. Бой... Бойко, Бойко СА, по-моему, Антон. Игорь, Игорь, внимательно слушай. Выясни, кто, кто назначен тебе лечащим врачом. Выясни, они набирают звание, ну, в смысле, это, докторский, там, этот, должность, в общем, как звучит. Ну, смотри, я тебе информацию даю. На производство судебно-медицинской экспертизы у них нет лицензии, в принципе, нет. То есть это в АКВЕДе все прописано. То есть у них нет специалистов, которые бы делали судебно-медицинскую экспертизу. Это я все знаю, Игорь, не трать время, я тебе в, в, в, это, поставил задачу, принял, а? отвечай коротко, принял или нет. Скажи, вот дело твое, смотри, 3 дробь 5. Дело 3 7. дробь, дело номер дела 3 дробь 5 минус 4 дробь Двадцать 21 год. первый год, один. Что это за дело? Ну, это твое дело, которое по тебя судили, ну, номер дела. Он номер дела, по которому судили. Ну, я писала это в заявлении, сбрасывала Антону, который в Ростове живет. А, понятно. понятно. Так, где свидание, звонки разрешены? Ну вот, Люба ко мне сегодня... Она 8 дней, все разрешено, ничего не запрещено, но вот, Люба 8 дней меня искал, я же ей тоже ничего не говорил, понимаешь, что, ну, в общем, так сложилось, что я ничего о Любе не сказал, понимаешь? Так, Люба, Люба, слушай внимательно, самое главное, что вы там смотрите А? Ну водят народ вводит. А, да. Слушай, слушай, самая главная задача это оформить доверенность открытую, то есть э, с правом передоверия на, на любовь. Кто, кто, кто оформляет доверенность? Главврач. Главврач имеет право заверять доверенность такую. Плюс ей на идти к главврачу и оформлять доверенность. Да, если главврач не принимает, обращайтесь к уполномоченному по правам человека, чтобы он обязал главврача. Я понял тебя, но ну, я эту ситуацию в курсе, знаю, что главврач обязан написать доверенность. Так, ну что ты мне еще подскажешь? номер дела где прочитал, на каком документе? Люба мне на листочке прочит... записала, продиктовала. А. Так, когда было решение? Решение? Тринадцатого, тринадцатого. То есть послезавтра был контроль Двенадцатого июня меня забрали. Двенадцатого было вынесено решение. Меня забрали в восемь вечера, привезли, вернее, в суд восемь вечера был какой-то специальный судья выделен, который вынес данное постановление. Ясно. Игорь, в срочном порядке пиши апелляцию. Максимум завтра подай это через канцелярию этой «психушки», чтобы апелляция ушла в суд. Да. Я понял. А как я напишу апелляцию, если я не читал ничего, если у меня нет, нет. Вот. У, тебя, у тебя есть фамилия судьи, номер дела этот, и какой суд вынес? Да. Да, да. Это, районный... Пон... Подаешь в вышестоящую инстанцию, апелляцию вслепую, так называемую? Понятно. То есть лишь бы написать. Ну, я да. понял тебя. Придумай любые мотивы. Придумай любые мотивы, пиши обязательно апелляцию, до завтра у тебя срок есть. Завтра обязательно зарегистрируй там это в двух экземплярах, чтобы тебе штемпель поставили на по твоем экземпляре. Этот экземпляр потом любовью передашь, когда она придется следующий раз. Слушай, а Любовь сегодня может, вот она сидит. Я рядом. могу, отнесение, могут не принять, потому что у меня нет доверенности. Как ты не поймешь, я... Я полдня сегодня сидела там в суде, просила, чтобы мне дали это постановление. Мне его не дали, потому что у меня нет доверенности. Все правильно. Все, все правильно. Ее все не правильно. Тоже, не все такая, Все правильно, я тебе сейчас Даже Если мыслю, я сейчас мыслю твою апелляцию, они меня не примут, потому что я постороннее лицо. Да я да. знаю это все, слушайте меня внимательно. Слушаю, хотите, я скину этот... Куда можно скинуть? В WhatsApp я могу скинуть образец доверенности. Прям там же сейчас в психушке пишите от руки на бумажке. И идете к главврачу, требуете, чтобы он это заверил эту доверенность. Антон, ну вот это ты разговариваешь по моему телефону, я его с собой заберу. Потому что два часа дают звонить вечером. То есть если ты скинешь, как я скину любить. По Ватсапу. А, по Ватсапу У меня есть телефон Людмилы, я, я, я это, любовь, я это, скину тоже. Да, я вам обоих, я по всем контактам. Задачу понятно? Прям сейчас, это, читайте да. с телефона, пишите от руки на бумаге и идете к главврачу, заверяете. Давай, давай, я тебя понял. Ты мне запиши вот эту информацию, номер дела. Я все и... это тебе дам. Угу. И мне тоже это в этом, в WhatsApp, Бибери, мне тоже эту информацию необходима. Номер дела. Хорошо. Хорошо. Номер дела сейчас вот три, дробь, пять, черточка, четыре, дробь, любовь. 21. Любовь, не надо тратить время. Я это, аудиозапись идет, да, я понимала. Один раз ты уже диктовала. Мне нужно в письменном виде. Текстом напиши, чтобы не было ошибок. Хорошо. Все, сейчас высылаю доверенность. Прямо тут же это пишите от руки или да, распечатаете. Еще раз, вот. телефон в WhatsApp. У меня вашего нет. Это... Телефон whatsapp свой продиктует. Я запишу сейчас. Я, я сейчас отдельно перезвоню продиктую. Не а -а -а. хочу его в эфир пускать. Я тебе диктовал. Можем... Диктовал. Сейчас посмотрим. Ладно, мы сами посмотрим. Да. Я есть. У меня есть я понял. Как это Антон, а Антон, давай, СМС, копируем. Погиб я. СМС, копируем номер телефона. Хорошо, хорошо. Все, ждите, сейчас пришли апелляцию, номер телефона, ой, эту доверенность, образец доверенности, а, номер телефона, пишите, печатайте, не знаю, любым способом идете к главврачу, заверяйте. И срочно пиши апелляцию, до завтра у тебя есть время. Почему до завтра, там месяц, по-моему, дается? Десять дней. Десять дней уже истекает. Офигеть можно. Я понял тебя хорошо, Антон. Все, давай. Ну, дело, дело, дело в том, что я вот только зайду в отделение, у меня телефон отберут. Я поп попытаюсь его, конечно, запрятать. Ну ладно, Антон, давай, я тебя понял. Спасибо тебе, Владимир Владимирович. Ну, приходи, присутствуй на свидании. Вот вы, вы сейчас на свидании, у вас там отдельное помещение. Сиди до последнего. На Но, Антон, мы сидим на ступеньках между этажей. Никакого отдельного помещения здесь нету, в принципе. Мимо нас ходят, бродят. Вот ты спрашиваешь, кто кричит. Сейчас толпа пойдет на обед. Да, поди, все. Доверенность а, а с Давай, скидывай доверенность, доверенность, доверенность. Давай, давай, все. все. Антон, это Игорь, опять, слушай. Такой вопрос, вот сейчас мне Люба принесла постановление, оно не вступило в законную силу. А я нахожусь здесь уже 8 дней. Так у меня так а, же было. Так же было. Так. То есть э, писать этой жа книги жалоб нету, э, законов нету, ни х нету. Не нету. Вот, не сказали, сказали, ну я понял тебя, сказали, завтра будет обход врача, вот у него и просил, у нас ничего нет. Игорь, еще раз, у тебя сейчас первая задача это написать апелляцию, пустышку. Я понял тебя, я тебе поясняю, что оно не вступило в законную силу. Да им никто... И у меня так же а... было, не, не, не, не заморачивайся, Светлана тебя уводит в сторону, тебя сконцентрируйся на апелляции и, и на доверие. Так, на апелляции, на чем писать, мне бумагу никто не дает. Найди, а думай, соображай. Думай, соображай. Пообщайся с пациентами, по-любому кто-то рисует, где-то что-то пишет. Нет, нет, тут нас не так много, как ты думаешь, что у нас отдельная как бы обособленность. Малетную бумагу бери, пиши на, на чем хочешь. Ну, на чем-то будем писать, да. Я, я понял тебя. На противоположном тебя... случае, ё-моё, да, да хоть что делай, пиши. Я понял, то есть у тебя та же самая была ситуация. Ну да. все, Антон, давай, я не буду тебя отрывать, отвлекать, давай. В общем, у меня болячки мои начали тут обостряться, в общем. Типец полный. Сахар вчера скаканул до 15 лет. Требуешь медицинской помощи это, вызвать врача. Кого? Требуй медицинскую помощь вызвать врача. Так он был, он пришел, посмотрел, и, и ушел. Игорь, я тебе еще раз говорю, перестань материться. Хорошо. Хорошо. Я не матерюсь, Антон. Но у меня иногда просто нервы не удерживают. Творят, им, так им это только и надо, понимаешь? Вот чтоб ты начал материться, нервничать и это и руками махать. Им только это Хорошо. Антон, ты знаешь, я спокойный. Может, ты материшься. Ну. Спокойно. Я понял тебя. Ну Нельзя, ладно, нельзя материться. Даже спокойно. Все. все, Антон, давай, я тебя понял. В общем, что будет интересно, скидывай, сообщай. Ну, с телефоном будем завтра решать, насколько мне не Доброе, я информацию по тебе везде раскидал, этому Юрию, там это знакомым твоим, всем это видео сейчас монтирую, вот прям сейчас Третье уже по тебе. Все ясно, все давай, спасибо. Давай.